Отряд, равняйся, смирно, вольно. Флаг снять. Хорошо отдохнули. Это другое, это уже другое. Так, сейчас мы будем пытаться уехать. Переворачиваю. Лёха, тебя ждет еще работа. Ребята, поработали, мы, Лёха? Хватит это терпеть. Черемуха цветет. Все зеленая. Погода испортилась. Посырева, и мы решили спилить. Ну, все, что знал, рассказал. Простите, у вас можно тут приземлиться? Черстан, у нас проблема. Еще один ремонт караката. Второе колесо за поездку. Пускай же это коммунисты ответят. Комаров жуть. Поставили новую камеру. Последнюю. Добираемся домой. Выгнал дождь. Город-то мы взяли. У нас опять проковывалось колесо у караката. И мы меняем. Поменяли его только что на запасное запасное. Две камеры. Это сделал Чубач! Две камеры. Санька все собрано? Не знаю, сейчас буду собирать. Давно у меня такой рыбалки не было. Вот. Вроде вина легке едет, а все равно дырки находит. Ты все собрал? Вот сюда. все, да. Ладно, едем дальше. А что это вы здесь делаете? Чино-то уже кончилось.